В прошлый раз мы с вами разобрались с графической подсистемой X1, сейчас ее логическое продолжение – это менеджер дисплеев. Мы будем сейчас с вами работать по теме с P6.2, которая предполагает, в принципе, работать только с Lite-XDM. Это менеджер дисплея, который в Ubuntu есть по умолчанию. Но, тем не менее, нужно быть в курсе о таких менеджерах дисплея, которые были всегда, давным-давно, исторически. могут быть установлены на любые дистрибутивы Linux. Это GDM – GNOME дисплей менеджера от рабочей среды GNOME. KDM это рабочая среда, когда и ее Display менеджер и XDM, который идет вместе с X11, их родной дисплей менеджер. Дисплей-менеджер это исключительно окно входа в систему, то есть он никак в дальнейшем не определяет набор программ, внешний вид рабочего стола и прочее. Это уже настройки конкретной рабочей среды. Мы сейчас будем работать именно с окном входа в систему. Итак, это 106.2, часть первая. Мы с вами разбираемся со следующим вопросом. Мы сейчас установим все три этих менеджера дисплея именно в Ubuntu, Следующий урок, следующая часть будет о том, как делать это в CentOS и, соответственно, в Red Hat системах. Мы сейчас говорим об Ubuntu и о прочих Debian подобных операционных системах. Разберемся с тем, как выбирать вот этот вот дисплей входа в систему менеджера экрана и э, как выключать эти менеджеры дисплея. При старте Ubuntu у нас с вами по умолчанию мы входим в систему через такую текстовую консоль. Это поведение нашего Ubuntu сервера по умолчанию. Я вам сейчас показываю на Ubuntu сервере чтобы не насиловать обычную рабочую станцию Ubuntu, удалять с нее текущую рабочую срезу. Так вот, у нас здесь в этой Ubuntu уже установлен X11 с прошлого занятия. Если бы он был здесь не установлен, он все равно бы подцепился после следующего действия. Я сейчас хочу взять и установить Display Manager. Update, Install. И прям пишу их Gnome Display Manager, KDE Display Manager и x XO Display Manager. Подчеркну еще раз, это именно менеджеры дисплеев, поэтому они не так уж и много места занимают. Вот видите, к слову, я, видимо, откатил снимок на то состояние, когда у меня не было иксов, и иксы вот сейчас тоже будут ставиться вместе со всеми этими дисплей-менеджерами, поэтому это займет много времени. Дисплей-менеджеры – это только окно входа в систему, это никакие не программы, не управление рабочим столом, не рабочая среда. Именно окно входа в систему. Говорю ему «да», и можно, я думаю, отдыхать минут 20, пока он скачает этот гик и распакует и установит. Я даже успел побриться, пока эта штука ставилась В конце установки она нас спрашивает Говорит, что у нас установлено несколько дисплей-менеджеров Он видит три дисплей-менеджера Которые мы установили GDM, KDM и XDM И спрашивает, какой из них будем использовать по умолчанию Я вам сейчас покажу, как этот диалог вызывательный И потом в процессе работы А сейчас выберем, наверное, по умолчанию Первый Gnome Display Manager Готово, все установилось Давайте перезагрузим наш сервер, чтобы проверить Сработала ли настройка И стала ли у нас GDM дисплей-менеджером. И вот так вот выглядит окно входа в систему у гнома, у дисплей-менеджера гном. Входим. И оказываемся в обычном оконном интерфейсе. Он не имеет отношения как бы, к никакой среде, хотя это, конечно, гномовский интерфейс. Давайте я возьмем обычный Xterm, чтобы он сразу здесь болтался. Буду его запускать. Значит, когда мы запускаем с вами команду, которая выбирает, которую, какой у нас будет использоваться Display менеджер, эта команда, по сути, просто меняет нам содержимое одного файла. Заходим в папку etc.x11. Здесь у нас настройки нашего X-сервера, того самого, который предоставляет какой-то графический интерфейс. Здесь у нас есть файлы, мы с вами их смотрели, очень плохо видно э, в этом шрифте, но дисплей, Default Display Manager нам нужен. Мы можем посмотреть его содержимое. Default display manager. И видим то, что здесь у нас показан исполняемый файл sbin-gdm. То есть у нас запускается при входе в систему display manager. Об этом говорит название default display manager по умолчанию gdm. Мы можем просто взять и при помощи редактора v отредактировать этот текстовый файл и написать там путь к другому дисплей менеджеру. А вообще, по-хорошему для этого служит команда суперзерду dpkg, то есть Debian Package, утилитка от Debian родная, reconfigure, reconfigure, переконфигурируй, и мы можем указать в принципе тот же самый gdm, kdm, xdm, неважно, она вызывает ну, тот же диалог, я сейчас вызову kdm, и вот то же самое окошко, которое у нас было при установке, он спрашивает, какой будем использовать Display Manager теперь, давайте теперь попробуем kdm поиспользую, нажимаю OK. ОК, Проверим еще раз содержимое файла Default Display Manager. Видите, здесь был GDM. После того, как мы выполнили вот эту вот, вот эту команду, у нас теперь здесь KDM. То есть Display Manager от KDE. Давайте снова сделаем ревут и проверим, как он выглядит. И вот оно, окно входа от KDE. Входим в систему. О поведении этого окна в следующем занятии, через занятие поговорим. И вот мы снова в системе. Можем точно так же запустить Xterm. И давайте последний выполним. Запустим reconfig, Теперь XDM посмотрим, как выглядит. Это Display Manager родной, X-Solo. Самый примитивный такой, самый страшный. Выберем его теперь. XDM. Убедимся, что у нас изменился Default Display Manager. Так, нам до этого нужно перейти в эту папку. Поэтому давайте я прямо здесь укажу. ETC x 11 видим то что теперь этот файл содержит в себе строку user .bin xdm. там был sbin, а это в бине лежит исполняемый файл xdm и снова делаем Sudo reboot вот оно страшное окно xdm входим в систему и тут мы оказывались точно так же как оказывались раньше то есть ничего такого особенного. Мы с вами научились значит, устанавливать и выбирать между дисплей-менеджерами. Как их теперь отключать, давайте поговорим. Но сейчас у нас активный XDM, поэтому мы давайте с ним сначала и разберемся. Вернем знакомыми нам командами BDM. Теперь после перезагрузки у нас, по идее, с вами GNOME станет дисплей-менеджером. Чтобы это не произошло, у нас с вами сейчас как бы несколько дисплей-менеджеров. Это не типичная ситуация. Обычно выбираете один и ставите его. Я так, чтобы вам быстренько одним уроком это сделать. Все три Поэтому У нас и систему грузить потяжелее, немножко все сложнее. Так вот, чтобы отключить Gnome Display Manager, нам проще всего зайти в его конфигурационный файл, который лежит в папке etc. init.gdm.conf Вот этот конфигурационный файл. И в этом конфигурационном файле, в принципе, говорится следующее. Запускать наш Gnome Display Manager на всех run -левелах, кроме 0 и 6. То есть на 0 и 6 Gnome Display Manager не запускается. И останавливать его на run-левелах 0 1 и 6. run -левел мы с вами уже проходили. Я предлагаю сказать ему, чтобы он у меня его также останавливал на втором левеле и точно так же Надеюсь сказать, чтобы он не запускал его на всех э, ран кроме первого, второго и шестого. 0, 2, 6, вот так Второй ран это тот уровень, на котором выпускается бунт у нас Судо, прибудет. Все произошло, как мы и хотели. У нас по умолчанию выбран Gnome Display Manager, и он не запускается, потому что у него в конфигурационном файле. В файле написано «не запускаться на втором уровне нашего выполнения». То же самое можно сделать с X-display Manager. N с CAT сначала давайте. k display manager, устанавливаем дисплей по умолчанию. Зачем я сюда зашел? А ну сразу я нашел в конфигурационный файл KDM. Давайте здесь сделаем то же самое. Не запускать их на нулевом втором шестом. И их на нулевом, первом втором шестом. Сохраняюсь. Как я не указал, что я хочу, чтобы он теперь использовался. КДМ. Говорю, что теперь он. И точно так же говорю с После перезагрузки точно так же у нас запустился текстовый терминал, потому что KDM установлен сейчас по умолчанию. И у нас в конфигурационном файле сказано было не запускать его на левеле 2. С XDM все немножко посложнее, потому что в папке ETC и нет есть у нас с вами. Здесь показать вам. Есть у нас kdm conf вот он в левом столбце, снизу 4. И есть должен быть GDM-conf, он над ним еще через 6 позиций. При этом нигде здесь нету XDM conf. Поэтому, чтобы у нас давайте сначала выберем. Значит, умолчание Display менеджером столба XDM. Видите, сразу создалось множество скриптов в папке ETC, и там по run level э, куча скриптов, которые убивают и запускают xdm, в зависимости от того, какой run level выбран. Так вот, для того, чтобы отключить xdm, нам нужно выполнить команду update. Тоже от Update rc, то есть обнови как раз вот эти вот скрипты в этих папках. Updaterc.m. Принудительно все xdm. -ы, XDM -ы, Удалить ремонт. И вот все то, что было создано на предыдущем шаге, когда мы создавали скрипты для того, чтобы xdm стал по умолчанию, теперь убились. У нас команды rc.d fxdm remote. Пробуем перезагрузить. И точно так же у меня запустился текстовый вход в систему. Мы с вами выяснили то, что у нас есть три стандартных архаичных дисплей менеджера, которые уже давным-давно не используются, но LPIC просит вас знать об их существовании. Это дисплей менеджер от GNOME, от KDE и родной x дисплей менеджер. Мы с вами научились их устанавливать, включать и выключать.